Счастье. Какое оно для тебя? Новый iPhone, Мерседес? Туфли Луи Витон или нижнее белье Виктории Секрет? А может быть выйти замуж? Или развестись? Может быть ребенок и есть твое счастье? Дети, это нескончаемая энергия, радость и безусловная любовь. Но в них ли твое счастье? Может быть, новая работа, или просто высокая зарплата, или свой бизнес, или исполнение заветной мечты. Нет, счастье в другом. Я дышу, и это счастье. Я могу видеть рассветы, провожать закаты. И это счастье. Я слышу прекрасное пение птиц, несмотря на гул от вечно мчащихся машин. Я чувствую, как тает снежинка на моем лице. Сегодня в кинотеатре смотрела мультфильм «Как приручить дракона» третья часть и плакала. А счастье? И счастье это когда ты можешь любить, не требуя ничего взамен, любить и быть готовым отдать свою жизнь ради того, кого любишь, любить и отпустить даже тогда, когда очень жаль расставаться. Счастье любить и знать, что тому, кого ты любишь, сейчас очень хорошо. Хотя он и не с тобой, и очень далеко. Ты просто знаешь, что он есть, и ты счастлив. Счастлив! Напиши в комментариях, какое счастье для тебя, и можно ли быть счастливым каждую минуту и каждое мгновение жизни. Когда для тебя счастье видеть этот прекрасный мир, Слышать мелодичные звуки природы вокруг, чувствовать любовь, ты будешь счастлив каждый миг, потому что каждый миг ты видишь, слышишь и чувствуешь любовь. Любовь ко всему вокруг, к самой жизни. Я дышу, мое сердце бьется. Это и есть счастье.